Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Борис Убальдов и я представляю программу музыки, которая практически исцеляет, восстанавливает здоровье. Объясняю, как это все работает. Я заметил, когда больные, ментальные или же физиологические болезни, они быстрее излечиваются, когда человек поет и танцует ритмичные танцы и естественно при различных заболеваниях человек испытывает негативные эмоции и он фокусирует свои мысли и он думает отрицательно эмоции о болезни поэтому болезнь усугубляется она усиливается ему надо изменить фокус своих мыслей чтобы отвлечь внимание от болезни и наоборот фокусироваться на, ш... на чем-то, чтобы человек эмоционально был более счастлив, чтобы мысли его фокусировались на чем-то приятном, что радует его. Таким образом, я хочу объяснить, что когда человек поет, его голосовые связки вибрируют с высокой частотой. Все болезни, не имея значения какие, это низкочастотные вибрации. И когда человек поет и танцует, то у него эмоциональный подъем, увеличивается высокочастотные вибрации это vocal кол или эти голосовые связки, когда начинают вибрировать с высокой частотой, они переходят дальше на все органы ткани системы и клетки. И человек, воодушевляясь, начинает восстанавливать свое здоровье. Повторяю, если человеку можно выздороветь от астмы или диабета за 2-3 месяца, то когда он танцует и поет, он излечивается в два раза быстрее. Это было проверено много. Поэтому я ввел эту систему воодушевления, исцеления, музыки. И у меня были очень немало пациентов, которые исцелялись буквально за несколько недель, когда они находились в трансовом состоянии. А сейчас я хочу просто поделиться и исполнить несколько песен, для того, чтобы эти звуки и музыка, и мой голос воодушевил вас, для того, чтобы вы восстановили свой здоровье. И ментальная, и психическая, и эмоциональная, и физическая. Итак, первая песня милая. Аминь я Ты услышишь меня, под окном стал. Я завитараю Так услышь ты меня Хоть один только раз а майского дня Чудный блеск твоих глаз Так услышь ты меня Хоть один только раз Ярче майского дня Чудный блеск твоих глаз О а многом ты оттерпел И страдать было бы рад Если бы душу согрел Мне твой ласковый взгляд Если бы душу Согрел мне твой ласковый взгляд, если бы душу согрел мне твой ласковый взгляд. А теперь я хочу исполнить вам мою любимую. Песню на английском языке, который пел свой когда-то знаменитый Эрвис Пресли. Пусть эти мелодии, эти звуки успокоят душу каждого слушающего и восстановят прекрасное. Oh my darling, I love you. time. имел большой успех король рок-н-ролла и люди так э, были счастливы что они даже забывали где они находятся вот так музыка действует особенно голос а сейчас я хочу вам спеть одну мелодию которая очистит всю вашу ауру так вот, аура, она загрязняется, особенно каждый день, когда человек работает, можно искупаться, можно принять ванну соленую, вот. и можно спеть что-то для того, чтобы восстановить свой потенциал и энергию. El amor es e l'amore es el La amamos y la sale Итак, продолжаем радоваться и наслаждаться, ибо жизнь очень короткая, и мне хочется что-то такое спеть сентиментально для того, чтобы успокоить душу человека. Эй, лови Тихон, Сол, E l'homme la il итак друзья есть у меня один друг у которого музыка пение есть хобби ему уже 75 лет вот. Как только он просыпается, он начинает петь и поет разные песни, и это ему доставляет большое воодушевление. Э, и он здоров как бы, просто удивительно, как музыка действует на людей, никаких болезней, никогда не болеют. и собирает вещи жизни. 20. Включение, друзья, я хочу вам сказать интересные вещи. Когда я выступал в Советском Союзе, в городе Ташкенте, в Киргизии, в Казахстане, в Узбекистане, вот, на сцене я под музыку внушал людям здоровое, здоровый образ жизни. И менялась энергетика. Люди мгновенно исцелялись от многих болезней. Это тяжело поверить и представить, что э, сам организм восстанавливается, имея резервные силы. Значит, каждая клетка имеет потенциальную силу на 90-95%, которую человек даже не подозревает и не понимает, что вся сила идет изнутри самого человека. Главное не только поверить, а просто направить свои мысли на колоссальную энергию. И когда человек, как бы медитируя, медитируя, воспринимает вот эту вселенскую энергию, она начинает излечивать. Так вот, есть очень много экстрасенсов. Кстати, даже у Гитлера был экстрасенс, у Сталина был экстрасенс, у многих известных актеров были экстрасенсы, целители. У Гимлера был экстрасенс целитель, они печи, как бы исцеляли рука. Как это все действует? Вот, если человек испускает благую, благую энергию, вот, она направляется туда, вот туда, на этого человека, который хочет воспринять эту энергию, вот, трансформировать ее. Так вот через меня эта вселенская энергия начинает работать. Вот сейчас каждый человек, который хочет даже проверить, допустим, у него недомогание, головная боль или аллергии или астмы, вот, вот эта энергия, которую я направляю, она универсальна, она через меня проходит. Не я исцеляю, а исцеляет вот эта вселенская энергия. Она, э, главное, вы должны не мешать вот этой энергии исцелять. Э, поверье вашей будет вам. И чем больше вы поверите, тем быстрее вы исцелитесь. И так написано, whatever you desire, believe in your heart without shadow of doubt, and I will give it to you, everything that you desire. Все, что вы не попросите, поверьте в сердце свое, что вы уже получили в прошедшем времени, без тени сомнений, и вы получите все, что просли. Так вот, эта вера, вера с горошек, вернее, с горчичное зерно, может э, перевинуть даже город Итак, друзья, я кончаю этот сеанс. И все, кто э, вот сейчас, вот сейчас э, видел меня и почувствовал эту энергию, пожалуйста, сообщите мне, я буду очень рад разделить вашу радость, ибо мне будет очень, и не только приятно, я буду радоваться вместе с вами. Удачи вам, счастья и здоровья.